Сегодня мы продолжаем знакомство с лучами Риба и работаем с лучом чакры Аджна Риба-5. Этот луч перламутрового света, он вычищает и выравнивает покровные ткани соматического плана на уровне физики и энергетики. Луч входит в организм через чакру Вишутка и начинает очень быстро вращаться. В это время ощущается онемение языка. Затем луч опускается ниже, и там, где обнаруживается неблагополучие, он как бы разогревает эти участки. Когда температурный режим повышается, клетки начинают бурлить, в жидкостной среде появляются мелкие пузырьки. Их то вверх поднимает, то опускает вниз, толкает направо, налево. Идет как бы их замешивание, раскачка, туда-сюда. Клетки начинают фонтанировать и выдавливают из себя осадочные среды жизнедеятельности. На ясновидении видно несколько слоев кожи. Верхний фиолетовый, затем желтый и красный. Появляется ощущение гусиной кожи. Повышается вибрация тела. Очень сильные ощущения появляются в области солнечного сплетения. А кожа... Становится прозрачной. Луч работает в области третьего глаза. Он как лазер работает, как бы штрихует область лба. Когда работа завершается, клетки покрывает светящаяся золотая сетка. Нормирование и защита. При работе с этим лучом визуально проявляется знак ОМ и звучит. Он очень мощный, но осторожный. Приходит горячим, но перед тем, как зайти в организм, охлаждается. Луч корректно расправляет лепестки чакр, а затем стекает вниз в организм. Сначала нормирует связи с чакрой, затем выстраивает системы головного мозга, таламус, гипоталамус, шишковидную железу. И все соединяет в щитовидной железе. Там выстраиваются две пластины голографические и соединяются, накладываясь друг на друга, как новые возможности нового развития. Далее свет идет на всю систему древа жизни и на все планеты Солнечной системы. А затем как будто появляется золотое покрывало, оно окутывает все тело и кожа под ним омолаживается. Она становится эластичной, энергичной, нежной. Вся работа идет на очень глубинном, на плазменном уровне, в символике невероятно сложной геометрии. Нет образов, только очень сложные чертежи. Они показывают процессы выстраивания там, где есть Разбалансировка всех правильных вращательных движений. Работа идет с помощью веретена, которая заполнена плазменными золотыми нитями. И этими нитями сшиваются все нарушенные участки соматического плана человека. Восстанавливается единство организма. Звучат слова. жена знает, что делает.